Вы на канале, я Оля, меня зовут Ирина. А меня Оля. И сегодня мы снимаем челлендж слайм. Нужно будет, его основная задача это выбрать цвет слайма. И сейчас мы соли выберем, вот здесь у нас представлены слаймы на Хэллоуин, две штучки, двух цветов. Также мы купили вот такие вот ракетки слаймики, безумчики их еще называют, и вот таких вот двух мишек. И сейчас мы соли. Олей а, выберем, какие же цвета мы будем открывать. Да, Оль? Угу. Давай, Оль. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Оп. Что, я выбираю? Я выбираю вот этот. Да? Ну что, Оля, открываем? Не, давай еще Как выбрали уже, все. Еще раз? Потом. потом, да. Когда с этим поиграем. Смотрите. Ууу, тут рука у меня спрятана. А у меня нога. У меня Где я покажи? Давай руки доставим ноги. Ну, можно весь лизун доставать. Я вот так, смотри. Я тоже так. Вытаскивай. А -а -а. Расставил я. Давай, вытягивай из банки. На ногу. Какая нога? Это а -а -а. большая. О. А у меня рука. О, какая нога. Привет, у меня прилипло, <смех> <смех> <смех> Давай слайм попробуем, давай! Ой. У меня что-то тут еще. Что там? <смех> что это за непонятная запчасть? Пожалуйста, <смех> на какую-то гадость положили кусок кожи Оле! Фу, Оля, какая кожа у тебя! <смех> ну что попробуем растянуть давай вот так, смотри, держи и вот так вот вниз чтоб спускалась все, держи Но у тебя будет растекаться ого, смотри у меня как у тебя тоже здорово нет, надо сильнее ой, разорвался какой-то он рвется Так не получается, да? Получается, получается. Это он очень тяжелый. Вот. Ну-ка, надо еще раз попробую. Покрустит. Попробую так сначала его размять. Блинчик. В блинчик сделай, нет? О, как котовый хрустит. Он такой хрустящий у меня. Хрустящий лизун. О, как у меня, смотри. Ой, рвется. Очень тяжелый. О, классно. Не получится с него. Он просто такой хрустящий. Не, получится. получится. Получится? Да. Надо просто так размять его немного. Вот так делать. Вот так делать? Да. Кого сильнее хрустить, давай? меня вообще не хрустит. Так себе лизун, да? Не очень, да? Да. Все, убираем? Давай следующий. Лили. Давай следующую мишки откроем, давай. Давай. Мне больше всего понравилась нога. А мне нога. На, ее в банку. Ой! <сíck> <сíck> Чего у тебя опять пукало? Ой, у меня тоже пукало. Опять мне мышку. бумага, раз, два. Копец я выбираю, можно или нет? Давай еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. О, ты выбираешь. Какого ты выбираешь? Я выбираю. Боло? Да. Открывай. Ой. Как? Как? красивый. Да, Оль? Угу. Смотри, у меня тут какие-то блестки. У, -у, -у. у меня прям ножки Мишки были. Это моя. <свист> <свист> <Она> его... <свист> <Она> его... <свист> Смотри, у меня тоже есть. Клади на стол, сейчас посмотрим, что там у тебя. Она его. <свист> Плохо хрустит, Мишка. О, у меня там штучки какие-то. Ну, Обычно лизунчик не очень, да, Оль? Угу. А из него можно сделать пузырь. Ну, не сделается, он какой-то очень твердый. Ну что, давай другой будем выбирать теперь. Давай. Давай попробуем похрустеть такой. Не -не. Какой-то он не очень непластичный. Так что увидите, если таких мишек, можете их. Не покупать. Потому что они такие Нам маленькие. Соли не понравились они, да, Оль? Да. И остались у нас ракеты. Да, остались у нас ракеты. Давай. Все, все внизу надо, да? Давай камень ножницы бумага, раз, два, три. Давай. Камень ножницы бумага раз-два-три. Камень ножницы, бумага, раз-два, три. Два. Я убираю. Нет, давай еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Опять. Камень, ножницы, Цепь, бумага, раз, два, три. Я все-таки убираю. Почему? Ну, убирай. Я хочу вот такой. Давай, розовый. Да? Крути. Вот так. Во. О, лизунчик. Там два. Еще, там еще один. Так вот два, да? Куда? кто? Аккуратно. Оль, <смех> тоже. Не повторять. В рот ничего не брать, да, Оль? Да. <смех> <смех> не повторять. Паряки. Они, Оль, они прям такие. У меня прям с блестками а у тебя? А у меня вот такие меня... немного. Вместе порысили. не соединяй. Почему? Тут получится два цвета вместо одного. У меня фиолетовый. А у меня розовый зеленый. Ой, что-то ну, зачесался. У меня от лизунов какая-то чесотка. Смотри. О, давай немного соедини. О, какой красивый. Давай немного. О, он прозрачный, с маленькими кусочками. Можно его немного... Ты вместе хочешь соедини? Да. да. Вот так, вот маленький. Ну, со соедини весь. Нет, не весь вот. Так себе, да, лизунчики. но ну, такие уже больше тянутся лучше. Смотри, какой у меня цвет, темно зеленый. Вот. Я вот так половинку возьму, половинку соединю. Вот так вот. Не буду. Я буду пузыри делать. Двух. Во какая штучка у меня получилась червяк червяк угу. я хочу пузырь сделать Не с него, наверное, не получится только немножко растягивается и сразу рвется я все вместе сейчас соединю зачем? вдруг получится попробуй тоже соединить их цвета вместе ну-ка, как вместе смотрится? оказался под столом. Ну, подошел Куда ты у меня бежал, да? Ну, у меня получается, что вместе соединил. У меня Сейчас... Главное, чтобы не порвался, Оля. Он вот не порвался. Вот так. Вот это я. А твой тоже помочь? Тебе помочь? Нет, не могу Вместе соединили и как-то они более стали. Красиво, милый. И еще... Смотри, у меня получился какой цвет. Я могу выскидывать скидать? У меня получился какой-то оранжевый, грязно-оранжевый Мне вот этот больше всего понравился с ногой. Прикольный. Тебе какой больше всего из наборов понравился, Мишка, ракета или с рукой? Мне понравились ракеты. Ракета, очень понравилась. Так что вот О, такой у нас сегодня получился длинный. челлендж слайм. Выберите цвет слайма. Мы вам показали, если понравилось видео, ставьте нам обязательно лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы мы снимали еще такие видео. А сегодня всем спасибо за просмотр и Увидите... увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока-пока, ребятки!